анекдоты, это очаровательно. Алло. Алло, это Сара? Да, Сарочка дорогая, не выручишь с брата по цеху. У тебя нитки суровые есть? Конечно есть. А они точно суровые? Ой. Они такие суровые, такие суровые, я к ним даже подойти боюсь. Тогда, пожалуй, не надо. Собрать по цеху. Ха! Нитки ему суровые нужны. Канат пеньковый и мыло побольше. Подписывайся на канал. Ставь лайки, смотри анекдоты, весело будет.